Встречайте Орех Клаб – лучший магазин для кондитеров и любителей кулинарного искусства. Мы лидеры по производству и доставке высококачественных пищевых ингредиентов из отборных орехов. Только у нас в ассортименте ореховая мука, пролине, ореховые пасты, марципан, а также различные виды декора и разнообразный кондитерский инвентарь. К вашим услугам всегда приветливый персонал, любые виды оплаты и бесплатная оперативная доставка в любую точку страны. Работая с нами напрямую, вы будете всегда получать продукт высочайшего качества по самой конкурентной цене на рынке. Заходите на наш сайт орех.клаб прямо сейчас и заказывайте самую свежую и качественную продукцию. Орех Клаб. С нами вкуснее!